Так, вот теперь с микрофона. Ну-ка, скажи что-нибудь. Раз, два, три, четыре, пять. Угу. Так, хорошо. Значит, вот. По поводу клава 9. В отличие от других. Э, так. В отличие от других систем ну эти как называется Средразработ... среда. сред разработки да uh, cloud 9 это полноценная среда которая включает в себя еще и саму виртуальную машину то есть на самом деле не обязательно иметь компьютер для того чтобы программировать там то есть в принципе это можно делать с планшета э или допустим грубо говоря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 Что касается других сред разработки, их великое множество, и у них у всех да есть плюсы и минусы. Есть самые популярные. Это. Да? Что? Ну а ты говоришь другие среды. Ты имеешь в виду тоже реализованные в браузере? Или ты имеешь Нет, нет, именно именно на компьютере в браузере, насколько я понимаю.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 Да, там можно в ней прям сразу и веб-приложение запускать, и exe-файлы, и все что угодно. То есть там можно загружать файлики, оттуда можно выгружать файлики. То есть можно, например, загрузить свой код, да, либо, например, с гитхаба напрямую выгрузить. Вот, и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 Там, сейчас и на житку делиться на ну, понял я сейчас тут э, запущу ссылку чтобы сразу угу. ну в среду эту да, да, да. чтобы не, не лазить по экрану ты что мне кидал угу. супер извиняюсь конечно да, ничего страшного да, нашел так <свёздреж> О, тут выдала мне меню тут э, э, половина такого каркозябра смысле алло алло а, что ты пропадал куда-то ну вот я же я нажал на эту зеленую окно и появилось окно меня слышно да а, в этом, в этом окне варианты изображения окна ну там да, там, там, там, там либо какое-то отдельное окно можно выбрать, либо сразу весь экран. Лучше выбрать сразу весь экран, так проще. Он самый первый должен быть. Вот, его надо выбрать и нажать кнопку поделиться. На ч ⁇ А, это, это связь нестабильна, все понял. Очень вот, попадаю, я уже думал, я просто не правильный. Так. Ждем. Нет, здесь связь вроде стабильная, просто если никто ничего не говорит, то он ничего и да. не, не передает. Экран видно мой. Так, ну-ка странно почему-то он не подгрузился еще ну вот я же говорю что как бы и надо было предварительно сделать пробный потому что ж, проблемы естественно возник потому как я первый раз угу. так а у тебя какая операционная система алло Видно мой экран. Нет, не видно. Но ну, у меня о, пишется, что ну вот и отображается в самом этом делал нет то ли что-то не так делал. Ну и написано ваш экран виден всем участникам, остановить. Угу. Ну, ну странно, не, не знаю с чем это связано, можно попробовать наверное перезвонить. ты можешь просто сказать какая у тебя операционная система просто чтобы я знал вдруг это проблема с этим связанным ну uh, no, Windows 7 или у тебя именно какие-то четкие эти Windows 7 uh -huh. а ты через какой браузер это делаешь? Зашел. Uh, Mozilla Firefox Mozilla, давай мы попробуем, у тебя Chrome есть в последней версии Google Chrome? Uh, нет, uh, нет, надо скачать. Uh -huh. Вот Видишь, ни, никуда. Ни... Давай мы попробуем вот что действительно. Я тебе сейчас ссылку дам на Google Chrome и мы.